Всем привет, с вами Dark King и мы будем снимать Hello Neighbor. У нас тут загрузочка. Я тут немножечко понаделывал, выбил, но это... Короче, у меня не записалась серия. И вот глобусы я добыл. И граммофон. Короче, полная жесть. <coughs> так еще и кошмар прошел, блин. За это видео. Ну, короче, полная жесть. И манекена даже спас. И тортика. Короче, это я дел там сделал. Тоже даже свои капканы тут ставят. Короче, полная жесть. Так. Блин. Так, я знаю, что делать. И где вообще, в принципе, сосед? Если он там, то я буду в шоке. Потому что его там обычно... не не бывает. Ну вы серьезно? Ну ладно, пусть он тут посидит. А пока что... Я вот она днем... Будет спускаться кстати я тут лучше еще и открою потому что на всякий случай вот там... отдых лишний капкан все берем значит так и оставим тут и весел. И прыгаем. Нет. Не получается. да блин я короче хочу туда короче как то вот так я хочу туда пробраться вот таким способом Ну блин, ну почти, О, господи. Я умру. А. Ну блин. Хотя мне уже пройти сквозь стену, блин. Игра! Так. Опа! Ну блин, игра! Что ты творишь? Блин? О! опа неожиданно ага. опа Я знаю то, что это возможно, блин. Вообще не так. Опа! Да, блин! Давай! Ё-моё! Да, господи, что происходит? А. Блин, ну это, это что это сейчас было, блин? Так, ладно, пойду-ка я сюда. Глобус. Блин! Там же сосед. Вот это дерьмо. Моя. А вот так тут нельзя просто вот так собраться? А давайте-ка попробуем. Так. первый, Так. Далее снова. так я, конечно, понимаю то, что это 5 миллионов лет пройдет. Но надо проверить. Уж простить. Так, вот так. Залезть. Да, господи. Залезть мне надо. А, все. Я придумал. Я придумал. Делаю вот так. Делаю вот так. Беру трыг коробки. Ставлю вот так, ставлю вот так, ставлю вот так. Далее забираемся. Тут ставим вот так. Да. Разшибись. Мне кажется, я, я даже вообще туда не. Погодите-ка. ⁇ -мо ⁇ Ладно, не забудем там делом ага. Так, берем, берем стул. Нет, башмак. Башмак. И туда. Нет. Вот так. Опа, сработал. Берем красный ключ. туда, а, Блин, забыл. Окей. Ха. Ха. Ха. то прыгает, блин. Что прыгает, да прыгает Ага. Ну как мне сюда-то попасть? Вот таким образом. Если вот так я туда залезу. Стоп. Это надо попробовать. Только взять лучше какую-то вещь. Вот эту, например, вещь. Выкинуть. Дали сюда. Прыгаем. Выполняем. Берем пульт, кидаем. А что не сработало? Ага. О господи! А тут, тут есть тарелка. Нет, мы и так уже клоуз получили. Нам это не надо. Все хорошо. Прыгаем. Тут доступно все. Залезаем. Ага, фонарик. Твой пропихинись, блин. Давай! Ну, что там, блин? Ну! А! А! А! Дайте, блин, залезь мне сюда, ё-моё. Ах, да господи. А! Наконец-то блин, а, -а, -а. а вон тут как-то можно вот так попасть. гитара блин вот гитара далее блин все должно наоборот тут гитара тут кепарик а, тут это давай вот идеально так далее фонарик фонарик где фонарик? А, там был. Вот он. Так понимаю это. Ага. плохо. Ага. Понял. Здесь вот так. Далее берем скейт и просто ставим. Все. И вроде бы все. И карточка получена. Да. Ура. Все, карточка получена Но Когда я уже получу карточку Будем с вами прощаться Так А пока эта карточка Разморозится Я пока что пойду за ломиком А ломик там Падай. Сейчас делаем так. Нет, ломик стул. Давай. Куда? Нет! Господи. Все, я это сделал. Ура. Так, ломик. Все. Ура! Все, ломик готов. Берем этот ключ. Выключаем. Далее бежим сюда. Потом сюда. Открываем. Тут не открыто, Ну пофиг. Ну, короче, мы все это открыли. И теперь! Теперь! Можем пойти туда и отколпать гвозди. Ага. Готово. У нас это все получилось. Теперь нам нужна ключ-карта. А ключ-карта уже готова. И открываем. Давайте посмотрим. можно ли мне сюда или нет загрузка <связь> <связь> Опа. Должен быть двойной прыжок. Хотя а погоди. Погоди-ка. А что если я тут поставлю стульчик? Что-то изменится. Ай, нет. Значит. Нет, так можно, можно. Это возможно. О! Ладно, дверка. Ха! Сосед. Ну ладно, мне тогда нужен туда его, и все. Ладно, а на этом заканчиваем видео. Всем удачи и всем пока. С вами был. Дарк Кинг